Детская короткая сказка про два трансформатора. В поле за деревней уже много лет стоял старый синий трансформатор. Если подойти к нему близко, то услышишь, как он гудит. Этот трансформатор уже давно работал и, честно сказать, изрядно постарел за свою службу. И вот приехали электрики и решили осмотреть старичка. Они отключили электричество. Трансформатор затих и уснул. Электрики открыли дверцы, потыкали в трансформатор иглой от прибора, почесали затылок. Прибор не врал, трансформатор погибал. Электрики взяли ключи и отвертки, заменили провода и медные шайбы. Протянули гайки и снова начали тыкать иглами в тело трансформатора. Прибор показал, что операция прошла успешно. Трансформатор должен был приобрести новую жизнь. Старичок поработает еще. Подали электричество. Трансформатор неохотно загудел, разозлился, заискрил, но заработал. Подождав немного в стороне, электрики удостоверились, что старый трансформатор работает, и уехали по своим делам. Ночью, когда все спали, трансформатор проснулся. Увидев на себе новые провода, разозлился, заискрил, загудел сильнее. Так он ворчал и гудел до утра, пока не начали просыпаться люди. Но ночью не спал один человек. Он слышал, как старый трансформатор гудит, на поле за деревней. И позвонил человек электрикам, а те приехали утром и начали разбираться. От своего гнева старый трансформатор оплавил тонкий медный кабель и новые шайбы. Не по душе ему современные тонкие провода, он привык к проводу большого сечения. Электрики начали тестировать трансформатор снова. Припор показал что медное сердце трансформатора работает все хуже. И уже не способно передавать людям электрический ток. Тогда электрики уехали. А после обеда привезли маленький новый трансформатор, ровно в два раза меньше, чем старый, и установили его рядом со старым пожилым ржавым трансформатором. Электрики запитали новый трансформатор электричеством. Но старый не стали отключать. Рабочий день закончился, и они уехали по домам. Ночью, когда вся деревня уснула, когда погас свет в последнем доме, оба трансформатора проснулись. Ага, ага, ага. удел старый трансформатор. Вторил ему новый трансформатор. Кто здесь? Трансформатор? Зачем ты здесь? Не знаю. Я второй раз просыпаюсь, первый раз на заводе. Здесь я, Трансформатор. Я здесь хозяин. Значит, ты плохой хозяин. Разозлился старый Трансформатор. Заискрил. Загудел. МОЕ электричество! НЕТ МОЕ! МОЕ! НЕТ МОЕ! Оба трансформатора начали перетягивать электричество на себя. Как перетягивают канат две команды, когда соревнуются? Кто кого победит? Неизвестно. Старый ли мудрый трансформатор или молодой сильный трансформатор? Неизвестно. А вот только точно известно, что настало утро. И сгорели оба трансформатора к утру от того, что не смогли договориться, кому больше электричества передавать. Приехали электрики. Убрали два сгоревших трансформатора и поставили новый, зеленый трансформатор. Свой, отечественный. И передает воин свет людям. Стоит один, гудит один, он до сих пор непобедим.